приветствую вас на канале своем с вами адвокат бузанов дмитрий часто задают вопрос наиболее популярный наверное из всех сегодня в это военное время это выпустят ли меня на границе или там мужа брата кума свата если у него вот э, белый билет э, и написано там не пригоден э, статья такая-то пункт такой-то и так далее то есть, э, там есть э, разные э, степени, скажем так, непригодности. Вот, и когда-то э, есть на, не, написано «непригоден», но не, на, не написано, что там «мирное время». Это все зависит от того, как написал там, тот клерк, который это писал. Вот. То есть, чтобы точно узнать, э, пригодны вы или непригодны там, в мирное время, военное время и так далее. Ну, допустим, там вот боитесь идти в военкомат, коленки трусятся призовут и так далее то можно самостоятельно узнать это есть такое вот положение об военно врачебных экспертизах в вооруженных силах открываете его есть вот допустим тут вкладка с документа я эту ссылку добавлю на кролику вот и тут есть вот э расклад хвороб с Танев то физичный хват, что вызначает ступень придатности до висковой службы. Нажимаете его, вот, ну, допустим, можно таким способом. И вот тут есть графа. Графа 1, там пишут 1, графа, графа 2, графа 3 и статья такая-то. То есть графа 1 это граждане во время приписки к призывным участкам на призыв. Ну, в общем... Читаете это все, но ваша задача найти именно, ну, допустим, вот у меня пример был, человек спрашивает, у меня вот хроническое заболевание гепатит, э, годен я или нет, я сам, ну, я не врач, я не знаю, но я беру, открываю вот этот вот э, э, список э, расписание этих болезней, да, и вот я вижу, что тут конкретно указано, допустим, если, ну, возьмем, давайте первую, деяки инфекционные это хворобы. И вот написано. Включено. Кишковые хворобы, бактериальные занозы и так далее. И написано. Непридатные до службы в обмеженный час. Вот. Хворобы вказаны э, вот тут. Придатные. То есть или э, есть такой вариант написано. Непридатность до службы, або обмежена придатность вызначается индивидуально. То есть, для того, чтобы определить, годны вы или негодны, это не, не я, не юрист определять. Это вот как раз, это военно-врачебная комиссия. Они находятся, ну сейчас их создают, могут э, быть как на базе каких-то лечебных учреждений, как на базе военных комиссариатов. Все, ну, опять же, э, регионально э, по-разному. Все зависит от того, где какие врачи могут собраться и так далее. Как правило, это все э, военные администрации утверждают, либо, опять же, приказом военного комиссариата. Территориальные центры, комплектования и социальной поддержки, по-новому названию. И вот, допустим, у меня был э, случай, люди спрашивали, гепатит. И я вот взял, посмотрел, вот так вот, нажимаю поиск, э, найти, да, э, в, по слову, вот тут часто встречается этот гепатит, но я вот нахожу в э, этом э, в этом расписании как раз вот статья 4 и написано «Включено уси формы гострых та хроничных вирусных гепатитов в Б» и Ну, в общем, был вариант гепатит С хронический и гепатит Б Вопрос, годен, не годен? Что написано? Написано вот, что непридатность до військовой службы Або обмежена предатность, вызначается индивидуально Понимаете? То есть, надо заново, если, допустим, старая там было в 2014 году, в 2008-2007, надо заново пройти, свежее заключение получить. Вот. Почему? Потому что, ну, некоторые болезни лечатся, некоторые болезни лечатся, понимаете. И на данный момент, на момент прохождения этой комиссии, болезнь может быть уже излечена, да, а в 2014, например, она была. Поэтому только комиссия дает заключение, и с этим заключением о непригодности вы смело можете проходить. Вот все, разъяснил. Коротко, по сути, буду на такие вопросы отправлять ссылку на это видео. Подписывайтесь, ставьте лайк.